Только для людей, инопланетянам На нельзя. <свес> О, О, <ху> <свес> <свес> <свес> вот такое, значит, развлечение будет. Приехали в тир, сейчас будем стрелять за оружие. Маш, ты что взяла? Какую-то маленькую. Глок, глок она взяла. Вот такое, значит, развлечение будет. Короче, детские пулеметы, смотри. Сейчас возьмем RPG-7 и будем... Смотри, видишь какой знак? Только для людей, плантяном нельзя. Возьмем, короче, RPG. Вот надписи по-русски, видишь? РНДСИ. Сейчас будем, вот пулемет Максим. Итальянские, американские пулеметы. Все, что здесь представлено, из всего ты можешь стрелять. Вот любое. Ну, кроме там ядерной бомбы, которая стоит. Все, что нравится, бери, стреляй, покупай и иди в тир. Короче, мы выбираем здесь, где мы будем стрелять. Я взял вот такой вот автомат. Пулемет, я бы даже сказал. 40 патронов стоит 50 баксов. Короче, Дима купил Садама. Сейчас мы будем в него стрелять. Конечно. Ты же взял себе пистолеты? Сколько? Я в У тебя будет возможность сделать ему контрольный выстрел просто. Согласен. Да. Ну-ка, Кто попадет в глаз? В правый глаз. Серьезно говорю. Правый глаз. Еще еще ли в пенсии. Нет, умножить разные патроны туда-сюда. Кто попадет в левый глаз, будет двойной бонус. Кто попадет в рот, будет тройной бонус. Но самое главное, по лицу. Значит, смотрите, умножая на 3. Ну, первый, короче, ну, правый глаз это 5, 10 и 15 баксов. Okay. Ё, ты никуда не попадешь, чувак. У меня хуй, братан. Ну. Не, я знаю точно, что я не попаду, потому что у меня пулемет. Я буду стрелять как Рэмбо. Рэмбо главное. Рембо Рембо главное замочить. Ладно, посмотрим, что из будет. Вы куда едете? Поехали! Смотри на дорогу! Короче, ребята, специально для нас самолеты написали в небе над Лас-Вегасом. Welcome. Они приветствуют нас в Лас-Вегасе. Все, короче, одеваем наушники и проходим вперед. Ее <urchase> Что это было? Я одеваю наушники. Ты что, Сергей, стоишь? наушники. Фило. Так, сейчас главный сеятель добра. Сеятеля. Не, в нос попу. Вообще молоко. 191. Да, Серега, убрал клас справа. А где? Четненько строительство. А у меня, короче, 20 патронов. Окей, okay, маленький этот. У меня видишь, столик убрали. Okay. Рэмбо пришел. Давай влево! Покажи, на что Пора, ты способен. Поехали! Что это было? Стреляем. Это, это О, все нет. что? 26 кулина. Я, Я даже не понял, что происходит! Наш трофей. Асаму точно убили. Здесь не осталось у него ни единого шанса. Короче, танк Паттон, вот у него толщина брони. А как далеко он стреляет? Не знаешь? Ну, блин, ну он стреляет на видимость, но, как правило, это до трех километров. Может, потом уже просто не видно из-за горизонта. Пилец, не, ну толщина, конечно, брони, это пипец. -пи. Еще вот. же наклон, видишь? Ну вот, смотри а, посмотри. Нифига а. себе, вот, да. ребята, брони. Ну может, сколько, двадцатка, да, я думаю? Да, я думаю, ну может быть, и двадцатка. Прикольно. Джип ага. Виллис. Я даже не сомневался, что туда присядешь. КАМАЗ какой-то. прекрас А это что такое за желтый вот этот? Ну, это, это этот местный, как его. Американский бронетранспортер БТР. Не помню, как называется. Короче, можно такую тему заказать. За две с половиной тысячи долларов вот на этом танке Абрамс М1. Раздавить машину. Видишь, у него следы? Да. Это он на машину когда наезжает. Ну вот эти машины, я Да. Ну да, кстати, вот эти машины стоят, да. И вот еще две готовенькие стоят на подходе. Прикольно. Все, тысячи плачешь. И все, вперед. И удовольствие твое, да. И прям здесь они это делают. Да, да, да. Вон, видишь, машина стоит уже на готове. А, понял. Он просто такой фау! И И все. А вот здесь гений советской мысли стоит в Лас-Вегасе. Это русский? Да, это танк Т-60 или что-нибудь типа такого. Ну вот смотри, как-то страшно. Тут сразу, Какие смотри, танк, танк, танк продается сразу с инструментами для ремонта, видишь? Ага. Не, а почему у них бензобак так открыт, смотри, выделяется? А, блин, ну, это, я думаю, я думаю это запасной. Я не уверен, конечно, но мне кажется, это запасной. Наш советский танкопром. все можно потрогать, все можно посмотреть. Я думаю, это запасные баки. О, смотри, даже бревно привезли. Да. Сзади. Да. ну, короче, все, что мне осталось, это просто сфоткаться на, на ядерной ракете. Вот ну, сейчас, слушай, короче, на этом, на этом хаммере мы едем в ресторан. Ну что, поехали. Солдаты Исследуем военных на джипе. Я их застрелю сейчас, смотрите. Пау, пау.